Привет, хочу сказать, что я подготовил для тебя новое видео о том, как выбрать монетный подарок на новый год, себе в коллекцию или просто близким людям. Мое видео вышло на канале Виолити, ссылку на полный ролик я дам в конце этого видео, кстати в видео будет розыграждение, а сейчас коротко пробежимся про что я там рассказывал. Конечно, не обошлось без двухунцовой монеты щедрой, монета признана лучшей монетой 2016 года, тираж всего 3000 штук. Кстати я взял себе и несколько на продажу, кто хотел бы себе напишите мне в вайбер или в Telegram по хорошей цене. Следующая монета Тысяча лет от начала правления киевского князя Ярослава Мудрого. Очень красивая монета, вторая монета из серии Княжа Украина, патинированная из с позолотой. Оригинальный дизайн, эта монета один из главных претендентов на лучшую монету года. Уверен, что монета будет дорожать, так как это будет целая серия. В 2020 году выйдет следующая монета из этой серии 1075 лет со времени правления княгини Ольги, у меня тоже есть одна на продажу. Конечно я упомянул про монету год крысы по восточному календарю. Как вы знаете 2020 год это год крысы, это третья монета из этой серии, накануне года крысы это отличный подарок. Серия состоит из 12 монет, это полностью выпущенная серия, можно собирать монеты в разные очень красивые футляры. Я рассказал про эти монеты и не только. Там будет много всего интересного, обязательно зайдите по ссылочке в описании и посмотрите. Про конкурс 150, 200 и 500 гривен разыграют в этом видео, так что обязательно перейдите и напишите там комментарий. Если вы подписаны на мой канал, напишите это в комментариях под видео на Виолите, чтобы я увидел, как нас много. И до встречи в комментариях. Всем пока!